Всем привет, с вами Макс Рис. Наша цель вот эта вот. Блин, ну почему так долго? Вот скажи, как выигрывать. Просто играй в битву. Много-много раз. Что такое? Вау, привет. Вступай к нам в клан Виру. ВЛР. Окей. Возможно мы даже ступим Ну я посмотрю, чем дело. Мне предлагают вступить в клан. Это классный Первый раз. Не, ну не первый раз. Так, сейчас мы играем один на один битву. Сейчас выиграем, потом уже посмотрим этот клан. Тем более, мы не будем часто бить в битву кланов, а это плохо. Мы еще раз в неделю будем соваться. даже не знаю. Посмотрим клан. Главное, чтобы он не был пустой и не полный. И чтоб там были активные участники, не, там 150 дней назад заходил. Это вообще долго. Я помню, этот клан вообще был замерз, не знаю, почему он замерз. Ну ладно, так уж и быть, хай будет он. Вот если бы он наш бы клан, то он был активным бы как-то нибудь, если мы там больше этого замутили. Кстати, как вам идея Майнкрафт снимать на нашем канале? Как вам идея снимать Майнкрафт на нашем YouTube канале? Так, Бекланту точка захватить. Все ресурсы захватить. Это самое главное. Пиши комментарий, комментариях, мне можно снимать здесь Майнкрафт. Что было больше нас подписчиков? И тем самым мы создали еще один север вместе с вами еще раз играли. Как думаете, враг будет заниматься? Понял. Нужно кусать меня, да? Уже вижу, как кусать, блин. Или так, или мы умрем, да? Вот, блин. Ну и Нет. закрываем обман и маневр, так скажем, делаем. Некоторые... Некоторые... Некоторые... А, что победили, отлично. А я верю вас, я не верю, если сейчас. Ну ладно, потому что это тактика Мы типа сын, налево пролол возможно враг скажет я не уже не хочу играть я такой когда нет подписаться на канал смотри все ролики а, а то все же орда есть какая-то не понял ну что давай убирая орду потому что это не классно отдам да? а, ладно на базу на базу Ступайте. Честно, колда просто не там, как я и бы хотел. Так, давайте точку сбора меня. Генерашинс делаем. Итак, давай сначала все персонажы заберем. Вот даже тоже тебя Ладно, пошли какую-то карту. У нас есть саванны для разведки. Наблюдать за врагом. Время есть думаю макс риск у меня есть вот это вот классно штука сдаваться идти вперед мана нужна пожалуйста сипки пацаны давайте он это не делает а делает слишком мало воинов на базу значит все же он хотел что замутить да все же что хотел хотел так сова хайбу здесь для безопасности Но один, да сомнительно Но я верю что наша колда Вот еще тачка экономи скорость скорость Здесь. помню раньше так тоже делаю Раб... тактика рабочая кстати да очень тактика рабочая кстати и того друзья пойдем тупо строим базу больше больше баз для безопасности а теперь считаю пора уже начнем с напасть здесь давайте-ка да, эти конечно сова нас, нас будут бронять 4 здесь Мы будем строить удачи удачи тем более не Значит, нападем здесь. Экономику поломаем вражескую. Ломаем всю экономику. Враг уже видит. Вау! У врага, кстати, сильные карты. У меня есть что воздушное? Нету. Но... <с> Я его поломал. Он разлится. А, такое в ярости. Ну, дам. Вот и поэтому нам нужно больше казармы. Теперь враг теперь очень сильно будет на нас Смотри. Я не думал, что такое. Блин, он не та еще не берет, поэтому нужно было что-то другое брать. Это нормально, думаю. Он цыгайс. Он напал на меня все же. Напал решил напасть. А. Блин, а как это так? А как это так? Бро, отстань! Друзья, это из-за того, что я.. Это из того, что я. Давайте. Блин. Я забыл взять одного. Это же один-один нужно брать. Не, ну хоть одну кузнеца, бро возьми. Я не знал, да то зато знаю, дупичку расскажу. просто проиграл. А, краб был! А как ты сама не заметила? Тут краб был. И тут краб был. Офигеть. Нужно было брать силача. Радуша отдельно классный персонаж. Я буду тебя вырвать. Прямо прочно. Есть шанс, есть. Экономика у нас просто большой, То я понял что что нужен танк хоть даже гигант наверное нет эти башни помогут против толпы башни не я взял кстати не не знаю чем разнимался скорее все нужно пересмотреть чудо на не знаю где я нахожусь нормально нас шанс слова наблюдают наш подождем время, возможно враг чем-то будет еще другим заниматься Но реально кузнец-силач ну, такой прочный по хп-шкам ну, хп такая вот сильно, то сюда сюда Я Тогда войска здесь, тогда мы снова базу строим, собираем арду. Даже даже и сушение не помогло. Вот, Кстати, он что знает? на пол карт объедет, пока нас засекретит. пока нас найдет еще. Да, совать А вот тут еще одна база посмотрим же на брак будет заниматься, заниматься экономикой экономика не нашел по как хочу пересмотреть как он нашел меня все же такая вот тактика ясна чтобы победить данную орду нужно что иметь правильно что-то и другое не только кузница а демона, он даже скоро сделал Так, я еще где-то построю базу. Угу. Свана, блядь, за 7 <с> Куда вы идете? <с> он полкарта хорошо. <с> Наивный, блин. Окей. Okay. Интересно, блядь, игрок, а там вообще новички. По-моему, новичок, он еще не митр. Нет, цена ну, хоть я да. Ну ладно, он такой. опа она не нашел. опа она Я понял, где ты. Я так он ну, давай показывай. Пока ты покажешь, я вообще тут развиваться буду. Мой завод производится все С подарками. Новичок, он меня ищет, он скажет, так держит. Неужели это бас построит куда? Да. Но зато у меня есть по-моему. Потом посмотрю, что у меня есть. Вроде бы Ренешин тоже есть. Если бы взял Irigeneration за месте еще ну, Кузнеца-то было бы мощнее. Или же демона. Он разделяется? Реально он разделяется? Нет. Куда он идет? Мне очень интересно. Давай совать наблюдать за ним. За ним наблюдай. Он меня ищет. Он меня ищет. Не могу. Скоро придет за мной. Скажет: а блин, так где же ты? Я такой, а, а я тут, тут усись. Тут развиваюсь, сейчас развитие самое главное. Тут я не знаю, ты. Вау. Ты нара. просто с тобой запустил. Вот и все. Я такой, да. Ролик пересмотришь. Как мы тебя дразнили. такое такой ничего не понял, что такое размытие А мы за тобой следим. Давай, давай. Еще пробуй, давай такой смешной меня просто реш смешил мы должны его взять ой я лагаю немножко да он скоро нас выиграет думаю а второй круг пройду если что -то не работает я не выйду потому что это мои кубки да значит человек прочный характеристика прочность саван Наблюдая за всеми что нашли меня на да? ремонт а как нашли саботу тоже запустили на да? нормально не я никогда не сдамся я до последнего буду играть отстаньте отстаньте я до последнего буду играть нет не о как быстро нет. ну так держит их Ладно, хватит. Посмотрим, чем он занимался. Странный человек, да? Может быть, тоже крутится взять или демоном? Демон сильнее. Строил он базу еще одну. Нет? Нет? А, да, потом. Потом, да. Все же понятно, что строил, конечно. Угу. Значит, я развиваться, а ты чем? В смысле? Чем то занимался? А. Понял, меня так. В то время уби убивал меня. Поэтому, друзья, берем демона, потому что реально. Он прыгает кстати, это демон. Едем у нас наш. Демон. Тогда. Чем у А что если так Тоже за тысячу. Тут одна тем более. А, тут тоже одна, Ха. Да, кстати, тут тоже нужно одна штучка 2000 70 письма качаешь. Каком уровне, кстати? Видите, до 7-8 не нужно. Это очень будет перебор. М -м -м. Я благословение хочу. Нет, нет хочу, Димана, точно. Чтобы не, хочу дивана точнее. сильнее. И жилетчиков нужны для начала да? а то псы у нее 6 если не будут много сильные то пока я ж не зря кристал тратил сколько там кстал кристал будет драть двадцатки за редкость блин нужно ну ладно я опять к эти цифры доходи потом сразу снизил все Дохожу снижаюсь, потом я до дойду. Ну у нас есть еще остальные ролики другие. Поэтому нормально. Думаю. Куплю уровень повышения. Хп это мне конечно не заметил Ну ладно. урон сила да, до До 6 х Ха. Теперь кто круче. Оу, Теперь, если брак использует силу, то мои гонного прочные, сильные, поэтому хоть еще заметить. Потом уже и предпринять какие-то действия серебро серебро скоро упаду к бронзе или же вырасту к золота как думаешь золото или бронза давай золото я столько два места два месяца жду когда будет уже золото ну по-моему один, один по-моему так что давай -ка буквально немножко вступаем к нам клан вверх лидер так он ой блин смотрите ё-моё то да вот как ты ты занимаешься делом ты всем говоришь что наш клан в личку за дрот я <с> не знаю счет этого всем привет привести всем привести клановые бои ага. требования активность желая игры играть. играть три дня афк кик дискорд опа она плана понятная карта я в дискорде присоединяюсь и в клан а потом я к там выкидывает с клона до 6 это знак что наш стопенник до 6 тоже будет слабак скорее всего тоже как и я да, нормально. Тогда но до шестого, кстати, не зря я взял ну прокача. Потом мы берем э, Димона до шестого, и все будет нормально. они <с dites> а до 4 ёма его. Я думаю, враг знали, мы находимся, поэтому все нормально, нормально будет нормально Поэтому, если враг берет псы, то я беру еще кнолов. Тем более у нас прокачка. Я так думаю, вот такой. Вот такой бром. Очень шкаф видим. Ну я думаю, нормально. Надо даже так можно. Итак, полкарты уже все, блин, так быстро. Гноло, БС, ура. у нас будет. Неужели у него будет там какая-то крепость, как думаете? Все же да. У меня тут крепость. У меня будут пихать, да? Там не регинаж, он встанет. Хану, знаете, наша база, как я узнал. Хану мсти, давай, давай. Никаких можно, пожалуйста. Я понял, да, что и он, наверное, тоже по ничему не будет заниматься. меняем ну, стоит стоять здесь вот посмотрим чему там потом будущего заниматься буд сова окей тогда Затащим, так думаю 3 построим думаю правильно так буду строить нам нужен регенеришн хоть раз пожалуйста сова? наблюдайте за ним пасеки и шанс никого не видно страх шка уже высоко воин уже уже не мещается. 321 а не строят базу но не строят базу я не знаю чем-то он занимается скорее всего чем-то ценным поэтому проверь пожалуйста здесь может быть я зря так делаю два одного нового или кстати или базу, дополнительно чтобы там машина Войска не пугались. Вон, может быть, он тут. Маны, знаешь, нам больше больше маны. Так где? Ладно, ладно, нормально. Скорее всего, что он копит себе там. А, а. идем. Слова прячься. Ну можно. Не, а мы же Когда не показываем, что у нас есть, что-то благословить кто. Майгад. Oh так тут у нас сила какая-то вражеская. ступая на базу здесь так тактика б у нас но no, все же да. давай. Как это так работает, блин? Непонятность. Как скажут мне подписчики? Я вам скажу. Он. Офигел. Же. У нас на положении. блин. Я не знаю как. Не знаю. Колода сильна. Демон есть. Дешево. Демон. Классно. Очень. Я раньше демонка хотел помнить что-то знак брать Дима ладно все сдаемся как там ладно пока новичок нет клана стопа наш плану по наверно побольше кубки нет. по моему больше куб кубка нет коротышка блин есть тут как победил лучницами четвертого также пятого тупического я слишком рано напал аж говорил экономика внимания ну не в лоб в лоб же ж... не напал же на базу не успел как он там будет покупать куплю что поделать Сколько? 2000, алло, разработчик, вы не обманули на деньги? Офигеть, я, я, я, я, я, я, я и не говорю не покупать никогда. Вот блин, разработчик, верните деньги, кристаллы верните, я их собирал честно. Вот блин, все, нет ничего. Да уже вершине сезона 46 дней. Вы уверены? Не, 18 дней. Карта для демонов. Я купил. Демон. Зачем он нужен, блин? Н ненавижу 9 демонов, блин. Плохой демон, плохой демон, блин. Плохой демон. Два стопа. А вот демон, фигня, да. Плохой демон. Почему ради не летающий, не Ну, потом летающий. Я в шоке. Не играю этот дичь, согласен. Играете джеве пса, там тоже плохо. А так где кто хорошо хорошо? и твои друзья, вот сам Том и Том 2 а Том 1 на канале Макс Рекс, самую добрую жизнь. А, в жизни. а в чем в это играем? Так потому что это ж копия Клэш Руяли похоже, почти похоже. Почему чем бы и нет. Ну то они вам пятые. Тут еще кристалл, представляешь? Я же обещал экономить. Теперь мне не верят, что я буду экономить. Ну же я понял Но лав, но лав, но лав, б са, б са, са Слушай, не понял Да твою ж дивизию. Будь, пожалуйста, инвалидом. По Попробуй. 7 Седьмого. Стоп. Я понял. Тоже нужно мне седьмого, как я понял. Вот, блин. Геймплей. Ладно, проиграли, ладно. Туда регионашинс. Ч? Да, сами меня скучно. Интересный, человек Рел yeah. <севод> И что это было? <севод> а ну-ка я отправлю одного. А, не, не поймаешь. А, что это такое, блин? Почему один на меня нападает? Что он задумал еще? Торпеду подрывать, блин, вторую мировую? А, хай кусает меня. Странный чувак, они. Я ну пойду построить там базу и вдруг ему будет Очень странный чел. Может мне все же что-нибудь? А, давайте не скучно а я посту чем занимается вдруг там экономикой он не дает шанс я только посмотрел он такой Чего вы тут ну, вернись. все развивайтесь смешная катка может там и глаз нужно понять вырубай его зрителю показывается ладно <смешный> пришел издеваться уходим надо... пока чел. Не ну, друзья это не реально победить а вот тут он не обанул на деньги, это игра. Теперь я бомж что? Что если я куплю? Фигня, не покупайте. Вас все обманю. Вот <с> это класс, это фигня. <с> Эх, бомж с вами. Всем привет, самак с теперь бомжик как и вы. День застать, достать кристаллы. на ролики делать. Окей, в принципе. Это думает. Точно, сегодня дискорд. Несушение. Получить обычную карту. Так, а ну-ка лично. Привет, ступайк в клан. Просто написал с тобой клан. Ага. Значит, я могу отказаться. дискорд окей, сейчас мы говорим о что я как-то ну, нет, Сейчас пишу и вступлю, посмотрим, активный ли не По-моему, да, активно говорят. Стал человек 47 место есть в принципе. Так, дальше показать вам даже не знаю наберем 50, 50 миллиардов лайков будет наверное классно да, покажи и там будет вот что-то покажу а так просто даже не знаю сейчас пишу посмотрим там. Ещ что нет. Или неправильно написал. А блин! Кто? Кто вообще? Перейти в Discord. Так, 7MS GX. Вроде правильно, чем дело. Этот кот. А, проверь еще раз. О! Не, пишет мне. В. Тот код, чем меня обманывают? Реально тот код. Ну ладно, как хотите. Вир, вир. Три дня, пока не кик. Ну давайте где-то активно просто чтобы меня поднять, то как-то меня обижают разработчики, все обижают, блин, да, проучат меня еще. Поэтому давайте хоть куда-нибудь, как там выйти из потому что вы на заняты и нужно побеждать и все. Как там, можно? Ну, пересматривали наверное, пересмотрел Почему ты ушел с кланов? Не то уходишь, что а приходит Непонятно. О. Все, вроде бы кино. Страйк. И... И Опа, нас рейте. 15 лет. Не 15 лет, слышь? Малыш, блин. Вау. Мне важна какой-то чувак, чок А как так? А что ты говоришь? Ого, 7 8 донатер блин дай деньги сегодня битва все победы кстати у меня колода нет у меня это единственная колода она конечно крыланы и бафу бафу и защита и все я опозорена нет никогда слышь не я такой раньше времени, сок времени умирал, он кстати. она ну что скорость для него, для меня время тянуть, чтобы ролики были длиннее, а там качество всего было бы, поэтому будем длинные ролики. о блю, популярный клан, так так так так, так то что то чтобы не ряду, кубков, Ре, реально много кубков. нет, блин, даже не уменьшение, да и там уменьшить карту там именно колоду. все, нам кирдык, обязательно кирдык. Чтобы не дефать. Или, или бы не строишь что-нибудь. Даже не знаю, вот Даже не знаю. А по -по -по одну одно отряд отправить. но Все. Дальше строим и орду делаем. А ага, потом что-то другое. Потом ресурсы собираемся Вот так будет тоже здорово. Обыскай это все, давай нет нового не будем он так дорогой вот еще одна можно давай попробуем, бро, бро. он уже доходит так давай тогда здесь 10 11. нет его значит или он тут или он там рядом с нами не ну лучше к, к сюда пойти да или а ну тебя там Пойти. А второго последним. Кем враг? Понял. Кеймон взорвал чел, блин, не прикалывайся. Хватит издеваться над молитом. Да, блин, даже не знаю. Да пошел ты яд, ада отпускают. Вот как отбить ад? Он просто запускают ад. Все побеждают. Вот если выиграют, друзья, то я тщательно рекомендую запускать данную функцию. А, чё, кто там брал? Так, а ну-ка, все камни берем. это так сказано было. Эх, вот А то я узнал, где он, стал знать где я. Нужно было дефоться, да, потом уже открыть. Ненормальный, блин, задолбал. Друзья, адская башня – это реально e классная идея. Почему? Так потому что, ну, меня дело в том, что их нету. Саву, на вас напал непонятный враг Вы должны саву его. Так нечестно, разработчики. А чё как-то? О, окей. Вот что-то узнал. Ага. И на Эконом класс Сейчас подумаю. Саву, чтобы нарушить врагам. Да, нужно было сову запускать. Умные, оказывается. Слышь? Ты не умный. Опозорился в роликах. Тоже не знаю. Офигел ли шо, блин? Нет. Не сможешь победить, меня отстань. Вот так тебе нужно. Знаешь, что такое сильно блин? Не пигео. Нет. Видите, адская башня реально классно. Плюс с бессами. Вот если было бы адская башня, то я взял бы. Замок уничтожен. Ну вот не искать. тю На вижу. Хай этот умрет клан вообще. Хай игроки умрут в реально жизнь Может достал этот клан. А, достал этот клан. не умрают уже. Давай посмотрим. Иди еще больше. Ну я хочу. Хэт, это мертвый клан. Кстати, можно поиздеваться на нем, как они издевались, да? Не сюда, Чал. Вызываю в битву, да? стал туда. Давай, честно все, да. Помню, одного тоже так делал. Давай, давай. Посмотрим зато да Вот они уже, да. Этот чувак согласен. Как это? это кубки не дают, я уже проверил. Не знаю, как это производится, но он согласился. Окей. Стретиться. Значит, он призват крылона. Может быть, нечего другого призвать? Зачем пострелять казанного раньше времени? Да просто так, да? Вот это вот ошибочка. Ошибка по главное чтобы он не знает, где мы находимся. А мы не должны знать, где он находится. Да блин, ну тут блин достал, чувак, так неинтересно. Нашел меня, слышь посмотрим на эту тактику. Так у него больше прокачанные карты. Так у меня есть шанс с тактиком. Он смотрит, что я меня устрою поэтому понял, что что буду устроить. Возможно, у него будет еще одна тактика. Клан очень опасный. Очень опасный. Боюсь, это клан. Они, наверное, чего-то там. Колдуют, например. Апа, а офигел! Не офигел, блин! 12 уровня! Чел! Так нечестно издеваться! Знаешь? Хай, hey, клан сдохнет, все, достали. <laughs> да. <laughs> Достал. Эй, эй, чё, чё, прикалывайся? Такая у него тактика. Офигеть! Запоминайте, если есть все карты. Ну, у меня нет таких карт. Если ледяная барша не прокачанная. А я просто укачу. Дайте бы громину карту, я бы затащил бы. Отстань. Ремонт. Вот, блин, вот с коты ноб. Какая вырастает Фон нравится? <laughs> ну хватит издеваться, но ну аи ну, в отвали, блин, идиот. <laughs> Не могу, ну Разработчики вы не оздоравливали? Такую штуку придумать? Его с помощью такой? Так как бы лучше том играть Вот что скажу, насладиться крыло. Крыло на. запустил 1 крылом одного. да думаю, то он такой умный. А чьи классики, кстати? Думаю, они воюют между собой. Кстати, не крови. Высосывают кровь. Тут кровь есть. Офигеть, я первый раз такой вижу. Тут есть кровь. Я никогда такого Он еще добивает удар. Тут есть кровь. Офигеть. А ну-ка, слышишь, иди сюда. мальчик реванч хочу. Будем тогда дрозить. но что тогда делать, друзья? Нет выхода. Просто нет выхода. Нет, я хочу другую карту. А ч не кубки отняли? Нормально. а тут будет вот весь А ну матч реванш пришел <laughs> Да неужели? Ты реально хочешь матч реванш? Ладно. Ой, реально все соглашается. Кто он такой вообще? Посмотрим, посмотрим, как будешь. А, я понял, так же само. <laughs> Окей. Я не против, так же само. Смотри, значит. Такая, такая изи карта. Для него база это изи. Окей. Все же я не зря призываяхнула. Почему? Я хочу снежную карту. Вот мне нравится снежная карта. Разработчики. Что ж такое не везет, а? Вот а тут не, не везет. Вот в этой ошибке я не допущу. Не, ну да, ты сильнее, оказывается. Надо сдаться, ладно. Опа, на задри. Ладно. Ты нормальный, чувак. Ну, но, но я хотел тактику. Ладно, нормально так, и девают. Вот, блин, этот барак, как назовут? гнол. Гнол, прям пишется, гнол, ло, гнол. Ой, нормально. Да. Атака ближайшая, ближайшая врага замком. Он раз уже будет готовить орду наземных а и летающих. Где <с> базу построить? Нет, я Тима. А не война. Я Тима. Чтобы победить этого врага, который всегда читер, нужно иметь смелость. Вот так сделать. Так. Ой, ой, ⁇ -мо ⁇ Да, может он тут на острове. Знаете, что враг может напасть. У нас есть какая-то убивающая штука. Нет, у нас нет никаких призывов замков. Замок. Придется просто на уад харду создавать вдруг я не видел какие у него орды что там запускаем поэтому сразу запускаем сову для обстановки потом орду потому что у нас есть только это колода потом еще казарму потому что враг реально силен шансов просто никаких у нас чувствую что сова ражеска там не нормально тогда наш сова должна идти сюда вот рассказывать нам мы должны делать буквально максимум количество не знаю даже кого призывать Ой, на меня напали я так и знал он на меня напал я так и знал чувство что что-нибудь но и произойдет вот он друзья чудо блин произошло все же не тактика это что я в шоке такая тактика так мы что делаем на этот обзор не рабочаян да если бы построить Ладно, последний удар не выиграем, но ну ладно, просто вот так делаем. Нам все равно, <с> все и выходим. Можно ему сказать, ты скотина. <с> а, да, он это дает. Раньше был красный, кстати. Ладно, не знаю, что. Да, мне тоже так говорили, кстати. Да Я снимаю, да я даже сразу. Ты да никто... Я говорил, что в этом монеде. Враньо это все. Тут Даже такое может быть. Тут все, а чем угодно может быть. Ну ты ешь и так смысл то от то... скобашни чудо нападут важно защитит его построит он еще 50 там прокачан так ничего не очень но если был бы был но 9 если, если был бы был но 8 тут уменьшены кстати от 8 то попроще было вот так а то там опасно не пугайтесь я думаю уже напуган да 8 чё? Реально седьмого шучу, друзья, это была ошибка, проверка. Насколько вы дневные Это ошибка. Все же доказывается того, что до семерки качайте все. Итак, того у нас показывается, что нет. и сразу убить, билет точно башню дочек вот снова нет даже не знаю мало колод в чем дело он отбивается как один один странный чувак он только один, Заместить. В смысле? Тут что-то не так. Обман глаз. Это обман. Глаз. Я так знал. А? Так. Как его давай тогда? Наберу сюда вот. Летчик, летчик нужен. Зачем лечик? Ну, там не знаю. Снова. Я победил, а, проиграл чуть за чего скажете записал его покачать. Он понял, чем дело. Башня. А так. Какой деп? Ну разработчики. Понял. Так. Теперь не понял. Так. Так. Мы стрикубка. Много. Тут 26, тут два. Борза, тут много. рискнул Смысл рисковать. Серебро, я к тебе. Как называй ролик? Как дойти до серебра? Как дойти до золота? Обманывать и зрителей, да? Ну, там подсказочка будет. Ах, ненавижу его, ненавижу. Игорь. Стоп, я хочу же за но снимать. Блин, ну я реально уже страдаю. Граны мне, мне поспать даже, Время только избирают вот что. -то. А, блин, столько времени ушло на изучение, бессмысленно. Пати здесь. Ну, он разведку не делает, поэтому пойдем к самому. Или он тот. тут. Теперь я буду следить за всеми. Понял. Оська, встречаемся здесь бегом аська кине у не уровня и вот не знаю вот это само шоколадно блин больно два зрителям что это значит да что ты вот там у него орды Вы знаете девраг или вам подсказывают? А, -а, -а. Шопыдить, нужно что, Шопыдить, что нужно что-то иметь. Что иди, нужно что иметь. Два зрителя капец заруба. Я выиграю. Давайте, чтобы время экономить. Чтобы время экономить. Так, он что-то запускает. Давайте. Не заешься. на А я уже его выиграл. <с> Нет. Странно, он что-то как-то не призывает. Хоть уже как-то закончим? потому что призывает. Нет, жив. Есть, он даже без клана <с> Я выиграл. <с> <с> Офигеть. Я не верю глазами, это невозможно. Давай. Все бро, поздравляю, нам гемп. Дайте бронзу. Я на бронзе могу. Сер я только что да, только что нашел его до шота с лаги влаги будем искать да мира с малоом давай, давай. Быстро мы давай так, там нету, значит, или он тут или там ой так лагаю слушаю нежели он лагучи ника так не лагала. ура орда скорость создается или он тут или он там потом вот на базу я не хочу тебя тратить не возможно нужно проверить уже тут как и оказывается окей такой я на него не буду атаковать а, уже вырыву так быстро юма а как вырублю признак бесов как вырубил дайте данные э разберитесь с ними да, ну ладно принцип строим еще одну базу он явно и строит еще одну базу он скорее всего подаваться нам потому а что че, не знаю что правильного саву правильно твою ж мах не туал, блин я... Как он узнал? сову что ли запускает? Урубайте. То, что ремонтируется. Офигеть. Я его нашел, он не нашел. Офигеть, Я не знаю чем там будут мутить но он призывает Ну и тратить свои ресурсы так и можно по -моему. все же напомню интересно а, Производит, производит. Окей. Э! Знаешь? Кого-то там взял. Своего. Тут не меня напал. нам мне напал. Ладно. Раз-два. Не понимаю. Ага. Тоже вы не понимаете? В принципе, схожи. Викинереш, нас не видим. Пожалуйста. Нужна экономика разобрать. Так, кстати, да? Я хотел уже напасть, в принципе. Да твою же магнитолу не офигел, а? Нападаем, все, достал. Сюда, Викинереш. Блин. Какая я такую сляла. Такой типа Давай нам это Я понял. все так выпасть. все отлично. тяну время, час уже. Как, как, как рабочая? Поэтому сейчас хочу посмотреть сам риск. Всем удачи, потом. Я же говорю, я вернулся. Все либрал. Спасибо. Можешь наскрин. Я добираюсь, то ухожу. Все, все, потом Нет. Давай, скринь сделал, прям долго. Нет, да, сделал потом, пока что.